Итак, куда она? вправо-влево-блво? <звук> вау, просто, просто вау. Копировалась. Что the fuck? <звук> <звук> <звук> ну что же, хаюшки-котятушки, с вами Нелил, и это игра Дельта Run. Продолжить. Охренеть, охренеть, охренеть, охренеть, охренеть, Это Да твою мать. А -а -а! Ой, нет. Да твою мать. Сколько можно? Ура. Прошли, блин. Но вниз. Стражи, стражи, сколько много стражей. Ох, Окей. Эй, коняка, пешки, может и страшные, но они всего лишь повинуются королю. Раньше у нас на доске был свой босс. То были мирные времена, но сейчас даже босс стал всего лишь пешкой в руках короля. Сохранить Великая Доска 2. Не бойтесь, мы в отличие от простых пешек обладаем полной властью своими действиями. Да ладно! И я э, ген общества. Слишком умен, чтобы поклоняться подобному тирану. Только если он не попросит. Видите ли, он очень страшный. Я тебе ебальник набью. Я уже договорилась: за тобой едут, блять, последний понедельник на путь Ясно, спасибо за содействие. Итак, здорово. Да что бы не на ботинке наступили. Да, это шипанда, Вестельчиков! Вам, мальчишки и девчонки, лучше развернуться, пока еще можете. Лонцер, что на этот раз? Я вас просто предупреждаю. Впереди нас ждет нечто экстремально опасное. Боже, как я ржусь с него. Он мне все больше и больше Санька напоминает. На самом деле это очень неудобно. Я не могу убежать домой, потому что мне страшно. Что там? и этого ты боишься? Ты ума сумасшедший. Филитова девочка, тебе не страшно? Фу. А что такого? Что он нам сделает? Ну, обычно она... Чего? Ебать. Ебать! Ебать! Метатон, ты ли это? Oh, yes. Готово. победили всего 10 у нас получилось Вау, вы клоуны и прям герой вам удалось выиграть 20 минут времени да да я крутая эм, Сьюзи, не хочу преуменьшать твой вклад но ты нам совсем не помогала а твоих атак было только хуже если бы ты сразу отнеслась к не по-доброму может и вовсе не пришлось бы драться а? Ты серьезно? <свист> Это был кровожадный монстр! Только моя секира ее сдерживала. А до этого ты атаковал этих патрульных. <свист> Это были враги. Они для того и существуют. Да, она права. <свист> Ой, еще раньше ты -то съела торт ни в чем не повинного монстра. Торты тоже мои враги. <свист> <свист> ребята, я тоже так буду теперь оправдываться, когда, знаете, жру так постоянно. <свист> Это мои враги, все. Сьюзи, <связь> нравится тебе ты или нет? Ты одна из героев. Да ладно! И в твоих руках есть сила создавать мирное будущее. Можешь, пожалуйста, начать вести себя соответствующе. Сейчас уйдет, да? Но, если так посмотреть, плохой герой из меня получится, а? Окей, Рильзей. Ты до меня достучался. Я изменюсь. Ни херо. Я больше не буду таким гадким героем. Я буду еще хуже. Теперь я буду злодеем. Ебать, я угадала. П Правда? Ты теперь будешь в моей команде? Ага, звучит попроще, если честно. Сьюзи, ты не можешь просто так взять их. Молчи, зубнопастик. Сьюзи теперь мой напарник. Ха -ха. Точно, зубнопастик. У нас будут командные куртки. Точно. Пеночевки, где мы будем делиться секретами! Эм, ага. Короче, эм, увидимся никогда. <laughs> если вы вообще столько протянете. И пидорасы! А ну, прекрати ругаться! Крис, возможно, мне следовало быть с ней помягче. Но я просто волнуюсь, если Сьюзи так рвется в битву. Тогда. Ну, давай просто будем к ней добры, хорошо, Крис? Я уверен, что Сьюзи скоро одумается. Эгиконяк, граноп, что этот злоподобный парень, починили эту дверь. Так как над ней работали все трое, она должна работать без проблем. Так или иначе, ха, ха надеюсь, это поможет забраться с королем. Эй, мелочь, нам удалось починить для тебя эту старую штуковину. Это что-то двери. Она может принести тебя в любую точку этого мира. Да и есть такая же дверь. А в общем, мы еще на ней работаем. Для тебя все что угодно мелочь. Нихрена с тебе, блин. Окей, тогда пойдем. Блять. Ты кто? Жмите Z, чтобы дуть. Ты что, дурак, блять? Еее. Смотрите, что от него осталось. А вот они. Сьюзи. Лансер. Лансер. Ланс, станц, ну, ну... Не Но не это ли наши так называемые герои? Готовы ли вы увидеть то, что станет с теми, кто пытается быть добрым против команды, которая сокрушает всех на своем пути? Темный валет и лансер! Яркая сихера Сьюзия! И вместе мы! <м literal molly> Темная банда весельчаков! А так в чем заключается ваш э, зловещий план? А? <глевит> Чувак, мы только что стали командой. Мы еще кроме интро ничего не придумали. Гениально! Терпение, пожалуйста. <глевит> <глевит> а ой, э э э э э простите. <глевит> мы с нетерпением ждем всего остального. <глевит> Но ждать вам осталось недолго. С этого момента мы будем неустанно! беспрерывно. Работать над зловещим планом бочки для вас клонов. Следите за тылом и за передом тоже. Итак, куда нам вправо, влево, блю. Господи, теперь двое. А вот они. И что вы делаете? Как там ваши зловещие планы? Что а это? Ну, стало скучно, так что у нас перекус. Понятно. Эй. У меня на завтрак был гусок милых. А я вообще не ел. Прошу прощения. А что именно вы двое едите? Всего лишь ежедневное сокровище, которое я спрятал в этом пне. А что это? Попробуй сам, друг мой. Крис, хочешь um, попробовать? Внутри пня был медовый горшок с сальсой. Вы поели, Сталисы. Вы восстановили что-то. Нечки здоровья. Просто что-то. Впрочем, это уже совсем другая история. Эй, что-то внутри. Без понятия. Неплохо. Блять. Я надеюсь, мне в эту сторону, и по всей видимости, да, мне это напоминает чем-то, ребята, а, папайруса. И введите пароль. Окей. А в таком случае мне надо сделать так, вот так, вот так и вот так. <говорит> спасибо, что решили головолку за нас, неудачники. <говорит> Большое спасибо, неудачники! Мы бы сами не справились. Мама, это еще понадобится. Ару, ребята! Опять? Это еще кто? Господи, он, он размножился! Эммм, головоломка с символами. Однако символов не было, по-моему. Там, эмм, все еще видно, какого-нибудь цвета. Простите, больше ничем помочь не могу. Но и за это спасибо. Ой, он смеется. Было решение головоломки, но его зарисовали. Красный, черный, красный, но это уже подсказка. Как это, блин, открыть? Ой, ладно, пусть здесь будет решение головоломки, такое, такое, такое или такое, или такое, окей. О, а здесь легко было. А если мы дальше пройдем, а здесь только монстрик, окей. Блять. Так это был ю. Эй, у меня день рождения, и вы даже не поздоровались. Да ладно, ничего страшного. Подойдите, ребятки. Заткнись, они то не заслужили. Эй, вот, беспокойтесь. Давайте праздновать. Ага, приготовьтесь к боли. Ой, м -м -м, мне очень жаль. Пипец. Эм, а что вы хотите на день рождения? Давайте просто мило побеседуем. Дура, подарок попроси, говорить о том, что мы любим. Похоже, лучше говорить о чем-нибудь другом. Действие. Говорить. Тема деревья. Похоже, Крести понравилось. Защита. Магия. Усмирение. Крести. Отлично. Вы победили. Что ж, ребятки, сохраняемся. В сердце леса тихо разместилась распродажа выпечки. Сила сезонных распродаж выпечки освещает вас изнутри. Сохранено. Что ж, ребятки, вот на такой вот странной ноте мы заканчиваем прохождение игры Дельта Рун.